Приветствую, мои любимые подписчики! С вами снова Елена Дегурова, Содружество яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для ОВНа. А у ОВНов на этой неделе очень благоприятное время для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми обстоятельствами и обязательствами. Вы легко сможете при необходимости выплатить долги, если таковые накопились. Также вы можете прибегать к заимствованиям, делать покупки в кредит, брать и даже давать деньги взаймы, если того, в общем-то, потребуется для близких людей. Также это очень благоприятное время для духовных практик, для духовного развития, гармонизации себя с самим собой. Те, кто занимается аутогенными тренировками, медитациями или а, используют, ну, я не знаю, может быть, йогу, а, удастся серьезно углубить свои способности а, в этом и достичь хороших результатов. Интересно, что в эти дни в вас могут пробудиться экстрасенсорные способности, не удивляйтесь этому. Это может казаться... Даром предвидения или умение диагностировать состояние здоровья, то есть вот почувствуйте свою интуицию и доверьтесь ей, прислушивайтесь к подсказкам своей интуиции и старайтесь запомнить сновидения, которые могут оказаться вещами на этой неделе. Наиболее проблемной темой могут стать взаимоотношения с представителями власти или фискального контроля. Нарушения правил дорожного движения не останутся незамеченными с последующими штрафными санкциями, поэтому аккуратно и за рулем, и, в общем-то, даже если вы просто пешеход, обязательно учтите это и присматривайтесь, где вы переходите дорогу. Что касаемо отношений, любви на этой неделе, то влюбленным овнам лучше умерить импульсивность в понедельник особенно. Не стоит стесняться лишь в выражении тех чувств, которые однозначно вызовут у вашего партнера положительный отклик. Можно без опаски демонстрировать свою привязанность, свою любовь, проявлять заботу. Лучшие дни для свиданий это 27 и 28 февраля. А в выходные вас может ждать сюрприз, возможно, даже не совсем приятного свойства. И не исключено, что у партнера будет плохое настроение. А помешать вашей встрече или существенно ограничить свободу могут неумолимые внешние обстоятельства. А вот что касаемо карьеры и финансов, то у овнов на этой неделе смогут улучшиться финансовое положение, при том даже иногда значительно. Особенно, если вы будете проявлять интенсивность и проявлять инициативу. Вам удастся увеличить доходы и направить часть денег на погашение долгов. Также можно брать и давать деньги взаймы, как я уже говорила, но имейте в виду, что только на короткий период. В карьере у вас тоже все достаточно благополучно, с начальством устанавливаются доверительные отношения. Единственная еще проблемная тема может быть связана с частыми проверками или ревизиями. Ну, это не лучшее время также для служебных командировок. Так что, мои дорогие... Достаточно приятной недели, желаем вам счастья, изобилия и, конечно же, мы всегда рады вашим комментариям, не только в личных сообщениях, а еще и под видео. Пишите, делитесь, что у вас происходит. Вашим маленьким энергообменом может послужить просто лайк, поставьте пальчик вверх, и я буду понимать, что вам нравится то, что мы делаем. И, конечно же, вашим побольше энергообменом будет репост. Делайте максимальный репост, нажимайте на все кнопочки соцсетей. Таким образом, нам будет приятно, вы поможете проекту продвинуться, а вашим друзьям, близким, знакомым и просто людям, которые увидят а, этот прогноз, вы поможете сверять свой курс с энерговибрационными а, силами Земли. Ведь это прогноз не просто по звездам, это энерговибрационный прогноз, поэтому он очень Точный. Ну что, мои дорогие, ставим лайк, подписываемся на наш канал и, конечно же, делаем максимальные репосты. Пока-пока!